Всем привет, с вами Оля, и сегодня я хочу вам рассказать, э, ну, поговорить с вами о том, как будет выходить видео на моем канале. Видео будет выходить очень часто летом. И летом мне будет выходить очень часто, когда на точно будет в Пареже. И э, я буду выкладывать видео, наверное, даже каждый день, так что сегодня я еще сниму еще парочку видео. И, наверное послезавтра я уже буду снимать фильм. Фильм будет, ну, такой простой. Тоже на эту камеру записан. Так что вот так. В фильме будет минимум три сезона. Ну, я хочу снять пародию на какой-нибудь фильм. Простой. Ну, в общем, вот так. Сегодня я еще хочу снять видео... Например, какой нибудь например какой-нибудь не знаю в общем так ладно это было все ставьте мне пальцы вверх подписывайтесь на мой канал и пишите вопросы так как я хочу уже начать снимать э, вопрос ответ пока не наберется пять вопросов я не буду снимать да 4-5 вопросов пока не наберется я не буду снимать в общем вот так вот и Пишите вопросики, которые интересны вам по поводу меня, Ну, по поводу бэтов. В общем, так. Ладно, всем пока. С вами была Олес, канала zdoggy 2002. Ладно, пока.